Доллар падает, пожалуйста, ловите. настроение это нормально. Рано радоваться, ребят, теперь оспа обезьян словили, да? Это был парсинг в августе. Вообще все становится. Ха, может прикалывается. Обезьян не выпускайте. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Привет, сегодня суббота и я подготовил для вас выпуск итоговых новостей, которые повлияют на жизнь каждого. Ну и начинаем по традиции с хороших. 12 летучих мышей были выпущены в московском зоопарке. Ранее они поступили туда в центр реабилитации рукокрылых. Но вот что интересно, среди этих мышей выпущенных есть двухцветный кожан, рыжая вечерица, лесной нетопырь, бурый ушан, ночная брандата. Не топырь, куля и поздний кожан. В общем, я не знаю, откуда кто придумал такие названия, но очень интересно. Помните про ковид? Его нашли у летучих мышей, кстати. Потому если в московском зоопарке выпускают летучих мышей, значит ковида в Москве точно нет. Новость, безусловно, хорошая. 50. До скольки? Я, что, серьезно, что ли? Курс доллара рухнул на московской бирже, ниже плинтуса. По итогам торгов вот на этой неделе доллар опускался ниже 58 рублей, а евро ниже 60 рублей, и это произошло впервые с 2017 года. Помните стишок 8-летней давности? Пролетело лето, наступила осень, евро 49, а доллар 38. Интересно, дождемся мы с вами этих времен? Давайте разбираться, почему рухнул ниже плинтуса доллар и евро? Что вообще происходит? Итак, первое, с 28 февраля Центральный банк обязал всех экспортеров менять 80 полученной валютной выручки на рубли, что значительно увеличило приток продажи долларов на биржу. Это раз. Второе. Валютная выручка за март и апрель, которая составила рекордные для России просто digamos, размеры, именно сейчас поступает в Россию. Отсрочка платежа где-то месяц-два по контрактам, да, заключенным в апреле-марте. в марте. Поэтому именно сейчас вот этот вот вал денег, да, он сейчас заходит в Россию и оказывает огромное давление на биржу. Да, доллары дешевеют, потому что нет такого большого спроса на эти самые доллары. А почему нет спроса на доллары? Ну, потому что, третье, логистические ограничения. Сегодня привезти товар из Европы, купленный за доллар, проблема. А потому импортеры снизили резко спрос на доллары. Они просто банально не могут привезти оплаченные товары в валюту. Четвертое, ограничения для частных лиц. Вы помните все эти ограничения? 5-10 тысяч долларов. Сейчас вот расширили до 50 тысяч долларов, да, но все равно эти ограничения привели к тому, что люди стали меньше покупать долларов, меньше платить. Вот четыре причины, но по сути это следующее. Снижен спрос сейчас на доллар. Как известно, когда предложение превышает спрос, курс снижается. Но насколько все это устойчиво? Не сменится ли вот этот вот тренд усиления рубля на обратный тренд, когда опять произойдет обвал ведь санкции, которые сейчас ввелись, последние пакеты, они настолько сильно бьют по России, что вот этот вот массовый приток валюты в Россию, а вдруг он закончится, завершится. Вы же помните про эмбарго. Что значит эмбарго? Да не будут просто нефть покупать, газ покупать, да, не будет никаких долларов, евро, и опять все, рубль рухнет, опять. Мы всегда ждем, когда рухнет рубль, но на этот раз друхнул доллар. Давайте порадуемся хотя бы краткосрочно этой замечательной новости, когда рухает доллар, а рубль укрепляется. Это действительно хорошая новость. Теперь поговорим про минусы. Как говорится, возьми любого человека, есть у него личика, есть приятные стороны, а есть и жопа. Поэтому сейчас рассмотрим внимательно, что такого очень плохого вот от этого рухнувшего доллара, да, и так далее. Ну, во-первых, я хочу сказать, что когда я оплачиваю на Алиэкспресс какие-то товары, то, ха, знаете, за один доллар меня, с меня берут 100 с лишним рубликом. Да? Значит, на самом деле мы живем в стране, в которой есть двойственные, тройственные и так далее курсы, разные курсы, поэтому на самом деле бравурные вот эти вот речи, что на Мосбирже там курс доллара опустился, ну да, кто-то может покупать по такому курсу доллар, но не все. Далее идем экспортеры. Экспортеры вывозят товары, нефть, там, продукты какие-то, да, и получают валютную выручку и вынуждены продать на бирже да, по такому крепкому рублю. Так они получают мало рублей. Завтра эти экспортеры не смогут, например, уже производить эти товары, потому что, ну извините, себестоимость-то никуда не девается, да, и не смогут, соответственно, экспортировать, будут останавливать свои заводы. Это известно всегда. Крепкий рубль, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не очень. Так вот, при каком курсе доллара экспортеры начнут останавливать поставки на экспорт? Мой прогноз следующий, что уже при курсе 60 рублей за доллар, ну, собственно, который уже достигнут, да, резко падает экспорт, резко. Остаются только, как обычно, какие-то энергоносители, Там нефть, газ и так далее. Ну, то, что мы выкапываем из земли, какая-то руда и так далее, но опять это то, что мы не производим руками, это то, что мы воруем у нашей планеты. И только это останется для экспорта. Все остальное там, где добавленная стоимость, все опять не сможем произвести. У нас и так, как с козла молока этих экспортных продуктов с высокой добавленной стоимостью, ну хотя бы со средней добавленной стоимостью, а тут все вообще все становится. Рано радоваться, ребят. На самом деле, ну, никак нам не выгодно, чтобы рубль крепчал бесконечно и так далее, да? Вот и все. Поэтому смотрите, у каждой ситуации есть обе стороны. Ребят, вы часто мне пишете, что недостаточно позитива от меня идет, недостаточно конкретных рекомендаций и так далее. И я вас услышал. В общем, специально для этого я запустил реалити-шоу где в режиме онлайн буду раздавать конкретные практические советы, можно сказать, алгоритмические ходы для участников реалити-шоу. Эти участники проходят испытания, они растят свой бизнес, свою жизнь и так далее, и ты можешь наблюдать за ними и делать выводы для себя. Итак, по субботам в течение месяца, четыре раза, то бишь, кто считать умеет, а кто не умеет, я подсказываю, да? Я дам вам вот это реалити шоу, где каждый из вас сможет прокачивать себя в режиме онлайн вместе с участниками этого шоу. Вместо итоговых новостей, которые я делаю по субботам, будет шоу. Минпромторг РФ завершил сбор предложений для нового названия Макдональдс. Я что не понял, они этой? Вот этим занимается что? Ли? Окончательное решение еще не выбрано. Более тысячи поступивших вариантов направлены новому собственнику. Ермак, с Макдональдс, Маковка, Русперекус, Русбургер, наш Мак, Макбургер. В общем, ребят, названий очень много разных. Есть даже какие-то такие достаточно странновастые. Да? Что происходит? Почему Минпромторг занимается вот этим вот? не чипами там, не какими-то там редкими там вещами, которые нужны сейчас для России, а вот название может прикалывается. Вкратце сообщу, на этой неделе Макдональдс сообщил, что продаст бизнес России местному лицензиату Александру Говору, который управляет 25 ресторанами Макдональдс. Поэтому, конечно, повезло Говору, потому что вот взять и так на халяву получить вот сеть, ну так вот в моменте, да, это неплохо. Я бы тоже, кстати, не отказался. Если, кстати, Говор не купит, так передайте там, руководству Макдональдсу, я заберу их сеть и тогда буду вот Макдональдс-ресторатором. Давно мечтал, кстати. Только я полностью заменю меню, полностью все поменяю, поменяю бургеры на пирожки, там, на блины, на картошку, так и знаете, да, так и передайте, вот. Ну, а вас, ребят, я попрошу представить свое название или голосовать за озвученное мной название мы Минпромторгу перешлем это письмо, чтобы Минпромторг знал и наше мнение тоже. Всемирная организация здравоохранения созывает экстренную встречу экспертной группы для обсуждения вспышки ОСП обезьян, передает издание Телеграф. На данный момент случай заражения зафиксировано в 10 странах мира. Ребят, началось. Только что ковид вроде как сошел, но нет. Пожалуйста, ловите. Новые коронавирусные инфекции или новые там какие-то инфекции и так далее. В общем, человечество 10 лет назад, вступив на эту волну вот этих вот инфекций, вот этих вот эпидемий, да, вот этих вот пандемий, птичий грипп, ковид, теперь оспа обезьянда, все, окончательно признало следующее, что окончание предыдущей эпидемии да, будет проходить в тот момент, когда будет начинаться следующая эпидемия словили, да? Поэтому у меня очень большая просьба к московскому зоопарку. Вы можете мышей этих выпускать, можете хоть все 256 ваших мышей выпустить. Обезьян не выпускайте. В четверг в сети появилась карта с утекшими данными. ГИБДД, Яндекс Еда, СДЭК, Авито, Wildberries, Билайн, ВТБ и других источников. В общем, мне тоже прислали выдержку с этого сайта, где персональные данные, какую еду я там заказывал, там все есть. Хотите, кстати, посмотрите, какую еду я кушаю. Но интересно это здесь вот что, что когда Авито, например, комментирует, что же произошло, ведь что там плохо, данные свои охраняете, там, защищаете их, они говорят, да, ребята, да это не утечка вообще, это был парсинг, кто-то автоматически настроил сбор данных и все. Нет, это никакой утечки, я просто ох... этих ребят. Да? Это как вот вместо сокращения людей у нас, да? да, у нас теперь высвобождение, вместо утечки данных, да, у нас теперь парсинг кто-то настроил автоматически. Да? Мы теперь придумываем новые слова, чтобы вот, ну, не замечать что-то, ну, такое, с чем следовало бы разобраться, да, раз и навсегда. Ну, конечно же, информационная безопасность — это очень важно, и после вот этих вот кибератак, которые сейчас принимаются там на российские учреждения, организации со всего мира, организованные известно кем, ну, конечно, надо вложение в информационную безопасность усилить, и не только в железо, не только в программное обеспечение, но еще и в людей, готовых настраивать все это, поэтому кибершколы и так далее. Ребят, то собирается сейчас вот ну, там, подумать, какая карьера бы тебе была, подошла, конечно, карьера там кибербезопасника, это очень перспективно. Россия сегодня в 7 утра прекратила поставки газа в Финляндию. До этого Россия перекрыла электричество в Финляндии, то есть отключила свет все это на фоне того, что Финляндия стремится в НАТО и вообще напрочь отказывается платить в рублях за газ, а Россия высказывает всевозможные недовольства по этому поводу. Вот. Я тоже недоволен, потому что вот это все напряжение приводит к тому, что я не могу съездить в Финляндию, а я туда бывал, что любил заехать. Места такие классные, да. Ну и чего теперь финнам? Да ничего всего пять процентов энергопотребления страны на газе, поэтому не сильно-то это повлияет на финнов. И про электричество фины уже нашли другие источники, в общем поставки электричества. Ранее Газпром, кстати, по той же причине неохота, значит, платить в рублях за газ, отключил газ в Болгарию и Польшу. В общем, Сейчас поступают данные, что уже более 20 стран открыли счета в рублях в Газпромбанке и все-таки собираются платить. Вот. И давайте разберем в целом эту всю ситуацию. Видимо, Россия выигрывает этот эпизод. Да, небольшой эпизод, но этот вот выигрыш, он чувствуется. То есть более 20 европейских стран открывают счета в Газпромбанке и собираются платить. На фоне резко выросших цен на энергоносители Россия получает рекордную выручку за продажи газа. 100 миллиардов долларов в двадцать году составит оценка вот этой выручки. Как пойдет дальше, пока никто не знает. Предполагается, что резкое сокращение поставок газа в Европу приведет к рецессии. Европейцы этого очень боятся, ищут альтернативы, заключают какие-то договоры там, с Катаром и так далее. Да, возня идет, но пока выигрывает Россия. Так, Ой, Руководство СИЗО-Бутырка проверит из-за незаконного майнинга криптовалюты. Что за. Коммерсант РБК пишет, что на причастность к майнингу проверяет одного из руководителей бутырки. По версии следствия, в ноябре 2021 года офицер установил в психбольнице СИЗО оборудование для майнинга. Оно проработало до февраля и за это время было потрачено 8379 киловатт электроэнергии на общую стоимость 62 тысячи рублей. Ребят, электроэнергию да. причем самым, можно сказать, творческим образом, потратив это дело на майнинг. Я вам расскажу, однажды я обнаружил, что нам не хватает электричества на одну из наших баз торговых. И этот, кто там управлял этим всем, пришел и убедил нас подписать дополнительную смету на дополнительный трансформатор. Это было дорого, правда скажу. И мы подписали. Знаете, что мы узнали потом? Что он этот, как завхоз наш, проложил подземный кабель на соседнюю площадку, за кэш это всем покупали. Понятно? Знаете, сколько у нас электричества? На 3 миллиона рублей Электричество. Поэтому вот эти 62 тысячи на майнинг, мне кажется, очень элегантно и так далее, но, конечно, неприятно и так далее. Но мне тогда было как неприятно. И знаете, мы взяли и очень элегантно разобрались вот с этим дельцом. Я не буду говорить как. Э, давайте так. Историй очень много, когда кто-то взял не свое, присвоил, вот. Тебя посадят, а ты не воруй. Запомните это. Это такую бачку поставили там. Да? Стряхни для UK. <свят> <свят> на фоне нефтяных и газовых войн на заправках Краснодара устроили акцию. Клиентам АЗС предлагают стряхнуть со своего шланга <свят> пару капель бензина в пользу Британии. <свят> Придется ехать в Краснодар и стряхнуть пару капель, потому что мне эта акция просто реально зашла. Напишите мне в комментарии, если вы со мной. Поедем вместе, возьмем чартер, самолет, блядь. Самолеты не летают только в Краснодар. А, а точно. Короче, поедем вместе, снимем целый вагон, блядь. будем петь песни, хорошее настроение себе обеспечим, да, приедем в Краснодар, стряхнем как следует со шланга, блядь. Ребят, кто придумал эту акцию, вы большие молодцы. У вас просто талант делать вирусные видео. Да, это реально класснющая вещь. Единственное, что вы упустили, поставить надо геотек этой заправки, написать, где эта заправка, поставить какой-то магазинчик для сувениров, где там Борис Джонсон с этими, с этими канистрами и так далее. К вам же приедут очень много туристов. Представляете, какую бы выручку вы сделали, уже не на бензине, не на керосине, да, а на этих всех каких-то вот сувениров. балцы молодцы. Сделайте это, пока еще не поздно. Это видео точно будет ходить еще очень долго по сети. Вот. Ну, а я что хочу сказать на этой радостной ноте. Друзья, давайте вместе размножать хорошее, и плохому тогда место просто не останется. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне. Ты пользуй ум, чтобы не Гореться зажива в этом аду